Пипестрель, е ⁇ пипестрель Вот это вот смелый пипестрелюшка. Смотрите, пел. Пел. Ну да, пипестрель, конечно, у него дельная нагрузка достаточно низкая. Так, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, мать, куда, вот это, вот это куда, блин, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, Летит, Козла сделал. вот, друзья, прям контент огонь заснял, козла. Друзья, какой-то массовый падеж на аэродроме пилотов. Все садятся почему-то против ветра. Но у нас на аэродроме при ветре, который слабенький, можно приземляться и по ветру. Ветер сейчас 24 км в час, вчера я при 28 садился без проблем ветер ну почти по полосе но я не вижу проблемы сесть сейчас по ветру я конечно сейчас проверю может в нижнюю слое ветер попутный но ну, посмотрим так ты готов да. сейчас ну, как боится при такой ситуации вообще закажу я ох выпускаем шасси И сейчас самое главное Так как мы по ветру и будет у нас мощная энергетика У нас в конце цилиндра упор и Тормоза надо прокачивать и Они все-таки немножко как на машине О, сейчас Вот сейчас они хорошо работает, Я прямо, и колесики наши цепляют Ну что смотрим 27, но на пределе ветерок Конечно 50. Сейчас убираю тормоза Сделаем несколько кругов Откладываем Сколько же сильнее дует? 35. Убираем тормоза, но ну, не вижу я, что 35. Прибор влажает, или я вообще не это? Пока. А? Не, но ну, они у нас одинаковые цифры. но ну, висит холодок, нету тут такого ветра. Нет, он, он не висит, но я вижу, что он не показывает такое, что прям страшный ветер. Тридцаточки? 30? 30, ну вот тридцаточки нужно уже сильно задумываться, садиться против ветра и садиться по ветру. 34. То ли это порыв какой-то, то ли что, я не понимаю, но реально. Да, 36, все, ладно. Да, ну, друзья, как говорится, я тоже что-то недокро. А. Может быть такое, что внизу такой сильный ветер. Будем заходить, как все. Парам-парам. Сэр Лопатин, -парам. Диавиткар, Даунвин, Лендинг, Соннор. еще один заходит, а мы сразу глянем. Да. правильном усилии. Вот это удивительно. Ну, ну слушай. Ну, вот зем... Для зимулета 16 это нормально. А вот то, что вот... Вот это вот прям век живи, век учись. Для меня наука хорошая. Слушай, я был уверен, что сегодня при таком ветре везде... Вот это особенность нашей долины. Ух ты ж... Ну, главное хорошенько подумать в такой ситуации. Да. О! Нифига себе как дует. У нас когда мистраль был, так не дуло. Г -г -г -г -г -г. И вот колдунчик у нас висит, вот герой нашего дня, Эдуард, открывает фонарь. Сейчас еще планера будут заходить, а вот, кстати, заходит планер. Пэм -пэм -пэм -пэм -пэм -пэм. Тоже хорошо, красиво зашел, без избытка энергии. Вот еще теперь всем надо поместиться на парковку. Видите, сколько, сколько нас дошлепнулись. Ой, а, осторожно, моя шляпа улетела. Да. Ветерочек такой, ну нормальный. Я бы не сказал, что это там 20 метров в секунду, но это реальные боевые до 10-12 порывы. О, о, особенно сейчас. Это случай, когда, конечно, кстати, по ветру сколько энергии. Так что мы прям сделали все правильно. И мы, видите, на эвакуацию первые, Самый, самый короткий, самый крутой заход. Эки-гей! ошибок трудных. и чуть-чуть гений парадокса. Побежали, мы еще снимем, как они там заходят крутой Друзья, очередной заход от склона. Видите? Ну, а какая разница, допустим, с моим заходом? Ребята не жмутся к склону, что, на мой взгляд, неправильно. Да, и поэтому... Ну, при этом нормально снижается, нормально заходит. чуть-чуть дальше просто перекатываешься. В этом случае. Как красиво выглядит посадка планера. Летит, летит, летит, летит, летит, летит, летит, летит, летит. летит. Помм. Козла сделал. Вот, друзья, прям контент огонь заснял. Козла. Ова. Я сам такого делаю часто. Так, а видишь, мы уже и сворачивать то некуда. Сейчас, кстати, вверх, ребята, кто заходит в следующее, вот у нас, кстати, остался он плавер, сейчас мы вас э -э он будет стараться зайти, я так понимаю, с перелетом, чтобы поместиться, то что, видите, мест нету, то есть, ну, вот здесь есть место, но для этого надо достаточно коротко сесть, вот это видит, то ли будет пытаться сесть коротко, а еще сверху еще один, то есть это прям реальный, еще клип получается, заход при северном ветре, к лесу. Серьезней, по-моему. интересно свернет Давайте там место свернуть Тут уже прям вообще пачка реалий. я такого не видел друзья даже не знаю что случилось на может война может объявили какое-то чрезвычайное положение что все в одно и то же время что-то так раз то есть мы прилетели там несколько было потом чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь вот еще один на заходе ждет ждет и думает что будет но ветер реально усилился, и это удивительно. То есть настолько вот Бывает так, у нас под вечер северный ветер усиливается. Я даже в ролике про падение на параплане моей жены рассказывал про это. Очень, кстати, интересный ролик, как там параплан сложил вот как раз вот таким ветром. Смена ветра была, но с утра на юг был, потом сменился на север. Вот север был сильный, но не настолько сильный, как сейчас. Очередной заходит планер, друзья. Наверное, будет идти с перелетом. прям рядом со мной я уже подбежал к склону подальше да высоко все они проходят все проходят они высоко елки лука хорошо этот прям молодец он прям удачно вот уничтожить пел козла этот козла не сделал и пытается запарковаться как можно раньше практически в машину или совсем машину это прям да но это был расчет на то что место дальше надо или с большим перелетом идти друзья вы видите как заполнилась парковка массовый пойдешь планиров я еще на аэродроме давно на такого такого плотника еще не встречал то есть как-то всегда это растягивается во времени вот заходит еще один планер я буду комментировать Сколько хорошо он заходит заходит он отлично, правильно. О, полосатик. Смотрите, как шумит, как истребитель практически. Мы смотрим. Пока мы первые на аэродроме поблизости приземления рекорд пока не перекрыл уехал ну, тоже далеко но ему тяжело надо ближе нас приземлиться это уже оно, оно должно быть пристреляна так сказать вот это красиво идет прям платненько к лесу все прям как, как должно быть ой смотрите какой красавчик вот этого я прям уважаю дабл Оп. ну немножечко энергии перебрал чувствуется что на 150 заходил, перелетел всю полосу и дальше там, то есть заходил низко, но уж больно на высокой скорости и куда-то катится далеко-далеко, короче хвалил его зря. Вы понимаете, да, друзья, что все комментарии шутливые, то есть так. такой идиот реально даже еще не начал снижаться он проходит вот я над торцом прохожу сильно сильно ниже боятся снижаться к словом почему-то боятся того-то не знаю клауса критикует классических немецких пилотов за эти посадки но может какой-то другой стиль я бы пониже то есть лучше больше скорость но Меньшая энергия в высоте, и все, и тогда ты садишься, приземляешь. Ну, кстати, не, не так уж, но это, смотрите, он чуть за нас приземлился, молодец. Вот. Зря его критиковал, хорошо все. Ну, если я же должен как-то покомментировать, как его компонтировать. Нормально, видите, рассеял энергию, то есть здесь основная проблема, что если проходишь... я даже не слышал без радио вот так вот. вот так вот раз планер и, и в голову этот дальше полетел куда-то Давай смотрите давайте сходить куда-то хорошая штука увлечений на кафе полетел, полетел полетел вообще куда-то улетел к черту на рога пьем пьем пьем пьем пьем пьем пьем пьем ну и вот он приземлился и свернул влево да. основная проблема такой посадки это э, при северном ветре турбулентность у склона скорость 40 ну высота без перебора там вот ну, сколько можно пройти над этими деревьями друзья? Ну, вот, ну, две высота кроны еще столько же ну, вот они... тем более что есть куча энергии в, в скорости то есть можно всегда брать интерцепторы потянуть ручку и любые деревья перепрыгнуть поэтому Избыток энергии, я не знаю, зачем оставляют. Ну, просто, может быть, от переживаний, потому что, знаете, как от такого склона заходить. Я сам заходил <плёвый> первый раз, у меня зубы стучали, вот. А потом привык, сейчас моя любимая посадка. А ученикам как нравится? Эдуард, что ты скажешь? Очень нравится. Огонь? Да. огонь. Ты думаешь, ты сейчас солнце спишешься? Да. Друзья, вот так вот таскают планера за машинкой для нашего планера, и едем его подцепим. Сейчас мы покажем, как это уедет. Энергии было бы в планере немерено, там можно было бы остановиться в Stadium, вот в том кафе, <д practices> например. А, ну а заход от склона сам по себе сложен тем, что у вас четвертый разворот, фактически точка четвертого разворота очень близка к точке касания, то есть приходится разворачиваться на низкой высоте, там приходится разворачиваться на достаточно высокой скорости, ювелирно все делать, попадать на полосы сразу, то есть никаких коррекций особо нет, поэтому все нервничали, видите, там, сам, кто больше всех нервничал, дальше всех приземлился, кто меньше всех нервничал, посмотрите, кто на первом месте? Индия Виктор, вот, с самого начала, вот, начало полосы, вот, то есть я, я, я ближе и приземлиться-то не имел права, так что вот, смотрите, все хорошо. Друзья, еще один, смотрите, заходит от сарая, хорошо идет на очень низкой высоте скажем так, я обычно предпочитаю чуть повыше летать здесь я предпочитаю побольше скорости поближе к склону но повыше а уже на деревьях после разворота прихожу на минимальной скорости это пипистрель смелый пипистрелюшка смотрите, пеу пеу, ну да, пипистрель, конечно, у него отдельная нагрузка достаточно низкая куда куда куда куда куда куда, куда айо панамать а, вот это вот это номер блин, детство, ой ну, друзья это был шедевральный заход но я вам поясню потому что вот если это дать вот так это, это еще страшнее я же смотрю в телефон я понимаю что он едет а в меня б в мою машину ну и кстати надо дать должное не так уж далеко он, вот я бы на такой заход не отважился. Даже не отважился. Да, с вами стоят. Ну, то есть, вот мне кажется, что это уже перебор. То есть, я думаю, что они сейчас добьют морду. Ребята, откончивай. Слушайте, ну вот это неправильно уже. То есть, я сам... В смысле, не сиди, я люблю пожалеть огикей. Так вот, я шалю как-то более... Ну не знаю, я так не шлю. Так... Человек уверен в своих силах, конечно, но ветер, ветер порывы, люди, не знаю, машины, я в конце концов мой дорогой планер, вот наша принцесса стоит, и это могло закончиться печалью. Вот, видите, все остальные дисциплинированные, чпок, чпок, чпок на, на, на чпокались красиво. Говорят, уже половину вывезли, здесь весь ряд был забит. Значит, как вывозим и планер? Смотрите, друзья, для вывоза используется вот такой инструмент. Это подставка под крыло, это тяга, это так называемый протез. Он одевается на хвост. Сейчас мы все это на планер оденем, и я покажу вам уже в финишной версии, как это все едет. Следующий клиент, друзья. Очередной планер. В ролике массовый падеж планиров. Комментирую я, как он заходит. нормально заходит, хорошо. Он как же хорошо, что мы тоже приземлились. О, блин что он даже. И молодец. Я думаю, что он свернет сразу за... Это вот наша полоса кривая. приземлился он очень удачно. И, по-моему, будет сворачиваться в самый ближайший карман. Ну, как мы он не сделал. Скажем, ты ближе всего. Вот так вывозят эти программы сейчас мы, мы тоже. Я просто хочу вам дать снять еще. Он еще один планер летает. Еще один ну, вот, на какие настоящие машины должны быть у планеристов. Тачка Land Cruiser. мой любимый автомобиль, но вообще честно, мой любимый автомобиль, друзья, вот он, -вот. верный Т4, выпуска 2000 года, пробег вот полмиллиона, никогда не предает, служит верой и правдой, лучше иметь старую машину, и новый планер, меня спрашивают, Волков, ты что на такой рухляде ездишь, я говорю, денег жалко. Ну, на самом деле я просто не люблю вот эти современные машины, которые больше ломаются, чем ездят. Вот. Полмиллиона, никаких проблем. Я его еще и починю сейчас в Вильнюсе. Будет перекрашу весь. Еще только на этой машине есть. Следующий. Так. Комментируем. Как в футболе у нас это. Я комментатор сегодня, друзья. За пультом комментаторским волков. Игорь. Этот идет высоко. высоко. Коснется он прямо на, ну, на нашем уровне, наверное, и коснется, но... Дальше полетел. Полетел, полетел, полетел, полетел. Чук, чук, чук, Ну, консервативность приземлился. Не-не-не. Не контент такой, друзья. Консервативно. Может следующий? Друзья, представляете, кончилась память в телефоне на самом интересном месте, а -а -а. вот так вот, несколько одно видео не засняли, но ничего, зато остальные огонь. Заходит хорошо, как раз порыв ветра, о, о как дудуло, ну, тут, в принципе на заходе такой порыв только в помощь, хорошо, что мы по ветру не приземлились, была у меня глупая мысль красиво зашел грамотно прям молодец прям чемпион неужели нас победит посмотрите а, практически никто дальше а, он дальше дальше дальше дальше на пару метров друзья но дальше вот наш планер мы пока победители сегодняшнего раунда за не, ну это, это извращенец Мы извращенцев не считаем Любимая машина Эх лучше чуть-чуть не доехать, чем в прошлом году был случай, э -э, есть у нас на аэродроме дедушка и пятеро внучков, и они каждый день каждый день раз э -э, планер разбирают и кладут в трейлер. Но перед тем, как разбирают, они его там с помощью вот такого же подтягивают, подтаскивают к прицепу. И вот в один день, а я всегда, мне всегда удивительно, то есть на столько энергии, столько трудов, проще чехлы купить и все, не знаю, на чехлах они экономят или просто сам процесс нравится, чтобы внучки устали. И в один день один уставший внучок вот так сдал задом, сдал задом руль направления. И все, и планер больше не летал. Поэтому лучше не то, чем перья. А планер, в принципе, прекрасно катается руками. Видите, я аккуратненько. Не, наверное, не так, не попой же. Не попой же, глубоко уважаемым любителям планерного спорта. Подкатываем, вливаем, готово. Проверяем, проверяем. Обязательно проверяем вот этот вот штыречек, иначе у нас колесо разуется. Все, мы готовы к буксировке. Друзья, перед тем, как ехать, нужно обязательно внимательно посмотреть. Вот мы внимательно посмотрели и увидели, что еще один планер заходит. Вот мы его не заметили. Поэтому должна быть включена в машине радиостанция на чистоте аэродрома. И осмотрим на воздушное пространство. Сейчас посмотрим этого чемпиона нашего, очередного пеу. Ну, нормально, коротко проснулся. Куда-то едет только не туда. Куда-то едет и не туда. Не, нормально. Это угол заехал. Так это ж минелак. Друзья, это наш-то мой планер. Но это на самом деле Флоран едет. Он знает, куда едет. Он подрулил видите, сразу к заправке. Планер электрический подрулил к бензиновой заправочке. Ну, что, нормально. Планер легкий, на самом деле, только поэтому он так приземлился аккуратненько. Ну, молодец. Чемпион, мини-лак. Вот из хороших посадок. Я проиграл, друзья, я на втором месте. Я на втором месте. Все. Вот так вырвал, вырвал победу. У меня этот мини-лак. Ну сколько разница у нас в метрах? Смотрим. Ну, метров 50, наверное, он не меня отыграл. <связать> Молодец, зачет. Ну, меня только радует то, что это, это мой планер. Это мой планер. Так что два планера Индия Виктор. У него тоже заметьте на хвосте написано э, Индия Виктор. Так что два Индия Виктор и вот <связать> Индия Виктор Игорь Волков. <связать> Мы чемпион на двух планерах сразу. <связать> вот так бывает, друзья. Кайф. У нас прям уже а а а поезд получается. Буксировочный. Все едут, одна машина, вторая машина. Друзья, пока мы проезжаем мимо Лака, эй, -э, да, довольно флоран на нем. Посмотрите на вот эту штуку, которая торчит. Это наковальня на грозы торчит. Вот, собственно, почему был массовый падеж планиров. Потому что, ну, во-первых, по прогнозу грозы я видел. Ну и как только пошли первые признаки, народ решил не ждать и спокойненько дунуть на посадку. Чем мне нравится еще, друзья, Т-4, посмотрите, вот видите, вот он едет сам. Как у меня планер иногда сам летает, так и Т-4 едет сам, автомат. На самом деле у него есть опция просто, я так понимаю, подгазовывания на холостых, поэтому, вот он держит обороты просто, поэтому ты втыкаешь первую передачу, он на ней едет спокойно, ровно с той скоростью, которая нужна нашему замечательному планеру, который едет за нашей машиной. И на этой оптимистичной ноте я хочу рассказать про самый страшный случай в моей жизни по повреждению планировки сейчас внимательно смотрю по сторонам, чтобы они тоже крыльями ничего не забодали. Я купил планер LS-8, мой самый первый планер был. И мой должен был быть самый первый полет на нем на аэродроме Орла. Только я его собрал, поставил, чемпионат России, все дела или Кубок. Меня туда взяли разведчиком погоды. Но я там мог летать со всеми вместе. я вот утро помыл планер, все. А до этого он поставил планер на парковку Я сделал себе стоянку красивую И еще один человек поставил рядом со мной И поставил с перекрытием, когда один планер стоит перед другим И ну, проблемой, конечно, стало то, что ну я это вижу, он говорит, ну мы же Волков, ты мы же с тобой классный пилот, неужели мы с тобой не разъедемся? А для меня я там щенок годовалый, то есть для меня то я такой бегаю бег, бег, по аэродрому, весь такой. Меня звали Классный пилот и как Вот, ну и в общем Классный пилот. Утром на, на, на, намыл планер, все подготовил, прицепил к машине вот этим шумурдюком, всей этой системой для перевозки, она у меня была, все и уже приготовил, у меня как раз мой татошка, линкрузер зелененький стоял, все, вот готов трогаться. И тут прибегают мои друзья, которые там, о, Волков, классный планер, о, да, клево, клево, а ты на старт едешь? Да, да, мы едем тоже, а мне осталось только дышло прицепить. Я говорю, вот только мне вот это, давай, сейчас мы тебе поможем, сейчас, быстро, ну, короче, что-то дышло, фигышло, еще чего-то, давай, газуй, и вот, вот это слово газуй, как-то я думаю, а да, что это стою-то, надо ехать, и я раз нажимаю на педаль, и только слышу сзади такой звук, бах-бабах, шмяк, перебряк, хрязь, перебрясь. Ну, я, в общем, своим крылом разнес крыло этому планеру, а это был Вентус, который впервые за 20 лет купила, купили в ДУСАФ Российской Федерации, который стоит там чуть, чуть, ту его хучу миллионов вот, и, и ему разнесли консоль, я, разнес. И я лег на грунт, на, на аэродрома, и сказал, я, я решил умереть. То есть я лежусь, думаю, все, вот, что может быть хуже, чем я сейчас сделал? Вот, но, но, через прибежали техники, и они спросили, а кто здесь умирает? Я говорю, я. Говорит, не переживай, через полчаса будешь летать. Я говорю, как так? Он говорит, так, они взяли. Здесь скотч у нас там справа, посмотри в двери. Ну не, не такой, не, не такой Это, это говно-скотч Настоящий серый боевой скотч серый, Вот нет, Если бы нет. взяли настоящий серый боевой скотч То вот они взяли и все починили Поэтому, друзья, никаких проблем Если есть скотч, все может быть решено Ну и потом я отремонтировал свой планер Отремонтировал второй, который я повредил В общем, все закончилось хорошо Но в момент, когда я вот услышал эту хрясь конечно поэтому нужно все делать безопасно с запасами без пешки вот в этом вот как эта мысль друзья э, спасибо вам за то что посмотрели этот ролик веселый надеюсь может чуть-чуть поучительный но больше для смеха. как вообще бывает массовый падеж планиров Повторю, падеж это ну, не от того что они не падают а приземляются но вот это больше шуточное слово до новых встреч погода бомба контент огонь Гей. Ой. так вот мы приехали